Так вот мы сейчас курим тишку. Не ест из тарелочки. Давай. В чем причину не знаем. Только с рук. Он боится. Вот тарелочка есть. Но он там есть не будет. Давай. Она да, попробует отсюда, отсюда, отсюда. Нет, я не Пишите в комментариях, у кого было такое. Что такое может быть. Почему котенок боится есть с тарелки. При этом вся делегация присутствует. Все дружно смотрят. Тишка покушал. Пойтишенька. Ничего скажи. Напишите, напишите в комментариях, пожалуйста, у кого было такое, почему кот боится есть с тарелки, вообще боится есть.